Из 10 десяти, десяти каких-то идей две хороших. Есть два типа людей. Одни будут искать всю жизнь две этих хороших, да, другие будут делать 10 и из 10 выстрелит там две, три 3 или одна. Да, соответственно, я больше склонен к тому, чтобы надо быстрее э, смотреть все тренды, что где происходит, пробовать на, в небольшом с небольшим затратом времени пробовать и смотреть, если начинает работать и выстреливать, то, соответственно, туда вкладывать ресурс, и ты из этого уже получишь там, хороший продукт или хорошую услугу. Основная задача всех проектов – искать виральность или word of mouse, это по-английски, чтобы, ну, как раньше помните, когда я привлекаю вас, вы привлекаете еще троих, чтобы продукт сам реализовывал у себя без денег на маркетинг. Да, если в какой-то момент такой продукт в таком виде работает, то потом уже можно привлекать деньги на маркетинг. Вот Киеве было с ограниченным бюджетом там, последние пять лет на маркетинг. Потому что работала за счет веральности, потому что люди все рассказывали, мы создавали бренд, создавали хорошую площадку, где людям, где людям можно платить, создавали качественный сервис. И вот это все является залогом успеха для того, чтобы привлекать и развивать э, компании с точки зрения аудитории. Потому что все строится вокруг населения нашей страны, и все продукты делаются там, либо в офлайне, либо в онлайне, но исключительно для конечного потребителя. Я не имею в виду там, B2B бизнес, которые создаются для предприятий. Бизнес одному сделать невозможно? Очень сложно быть, когда ты стопроцентный собственник, через там, несколько, там, через 5-10 лет у тебя могут начаться там, проблемы в бизнесе с точки зрения неправильного видения, фокуса. Когда есть партнеры, есть разные мнения, да, и. Если ты умеешь договариваться с партнерами о своем бизнесе, то тебе потом очень просто да, доносить это все до сотрудников. Смотрю всегда с Фейсбуком, да, общаюсь с людьми. У меня Фейсбук завел полгода назад. У меня на сегодня там 1200 столь контактов, да, и пожалуйста, люди задавайте вопросы, я всегда отвечу. Всегда посмотрю там в Твиттере минут. Пять в день всегда провожу, читаю, что о компаниях-конкурентах пишут, что о нас пишут, там, с пользователями вступая в какую-то полемику. но ну, потому что если ты не узнаешь снизу, что происходит, да, ты никогда не будешь сверху вниз смотреть и не видеть, что там у end-user, для кого ты делаешь сервис. Да, так и ты прекрасно знаешь, какой сервис должен у пользователя, какие возникают проблемы, можно четко ставить задачи. И постоянно к по регионам проезжаем, со всеми общаемся, встречаемся. Многие удираются. Так вы еще и с пулевым аудитом ходите по точкам конечно, да. Как-то если, если ты не, не сотрешь пару косов в год и не походишь по городу, не посмотришь, а что где происходит. Ну, смотрите, как работает терминал. Ну, одно дело, одно дело посмотреть, когда ты сидишь в офисе, тебе принесут презентацию из маркетинга с анализом, с конкурентным анализом, что происходит. Другое дело, ты посмотришь сам, посмотришь, какие новые технологии где-то используют, какие терминалы, кто каких провайдеров новых использует, какие появились функции, как кто оформлять стал. И немножко у тебя мировоззрение, мировоззрение меняется. Раз в полгода это обязательно надо делать. Я пока что мало встретил российских команд, основанной за последние несколько лет, у которых получилось что-то сделать не на своем локальном рынке. Есть два хороших примера у, у ребят, у которых надо учиться. Это Израиль и Белоруссия, которые э, в, живут внутри такой экосистемы, в которой отсутствует локальный рынок, э, присутствует западное образование, и люди сразу, с самого начала, когда делают продукт, делают его глобалью, потому что нет собственного рынка. И там, ты посмотри на много там, белорусских компаний, ты зайдешь на их сайт, но ну, ты не скажешь, что эта компания основана в Минске и думаешь, да, что, что она сидит в Силиконовой долине. У нас, есть, у нас есть эта проблема, что сперва все думают о собственном рынке и потом, потом задумываются о глобале. Лучше сперва смотреть либо на глобале, да, либо стать лидером в своем рынке, когда у тебя уже есть подушка безопасности и много денег, и дальше ты можешь уже бежать в мире. Я очень четко отношусь к планированию рабочего дня. У меня я могу месяца на два, на три вперед посмотреть основные все события, основные мероприятия, где, куда, что я поеду, и там, а в ближайшей неделе она всегда расписана уже там по часам, да, где какие встречи, где какие совещания, там комитеты и так далее, потому что так, людей в компании работает много, встреч много. У меня там в телефонной книжке в адресной половиной тысяч контактов одних, да, поэтому большим количеством людей общаются, приходится со всеми отвечать на письма или встречаться. Но в последнее время, так как команда уже топ-менеджер вся сформирована, я активно делегирую у меня там 20 членов правления, и уже все, кто есть в команде, я всем доверяю, и легко могу там, любого человека отправить провести встречу, я буду уверен, что мой вице-президент говорит о том, что нужно. У меня в базе контактов за последние 14 лет бизнеса 75 тысяч контактов. И у меня в базе есть специальные поля, комментарии, которые я потом, потом пользуюсь. Если мне нужно что-то там найти или кого-то по какому-то профилю, легко всегда могу человек найти и к нему обратиться. И, потому что ко мне многие обращаются. Я также могу обратиться. Или можно просто сходить и взять к себе на работу. Каждый день читай одну или две газеты. Да, в том регионе, в котором ты живешь или работаешь. Если ты будешь читать все от корки до корки каждую новость про политику, про экономику, про искусство, про телеком, про потребительский рынок, то через полгода ты будешь понимать все, что происходит с любой компанией, и с, любым с любыми новостями в мире. Да, соответственно, я начал этому придерживаться на сегодня, уже читая по диагонали даже какую-то статью, понимая, что ага, вот это вот событие, а на самом деле полгода назад было вот это событие, да, и можно все эти события соединить. Просто в любой компании же не просто так какие-то вещи происходят, да, ты, соответственно, уже наперед понимаешь, какой будет следующий шаг через полгода у компании, потому что знаешь все предыдущие события. Я считаю, соответственно, каждый день две газеты и придерживаюсь, какие, придерживаюсь этому коммерсанты, ведомости. Скажите, а вот самое главное, чему вас отец научил, это что? Вот за что лично ему, как его зовут, кстати? Николай. Вот ему самое главное, за что спасибо? Научил общение, общаться с людьми, потому что на самом деле любой бизнес можно построить, но самое главное найти подход к людям, и если ты умеешь общаться, ты подход всегда найдешь и обо всем договоришься.